Привет, с вами как всегда Антон. Согласитесь, дети и травмы – такие вещи, которые мы в своих головах пытаемся держать максимально далеко друг от друга. Ведь кому как не малышам, каждый уделяет наибольшее внимание и проявляет заботу. Однако в то же время дети и травмы – максимально близкие вещи на деле. Куда они только не суются, как только не ошибаются и где только не ранятся. Сегодня я покажу вам подборку забавных и в некоторых моментах даже до мурашек пробирающих столкновений детей на игрушечных машинках. Поверьте, здесь будет интересно. Ну а пока я не начал, обязательно поставьте этому ролику лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы. А также не забывайте, в конце видео конкурс на 1000 рублей. Все сделали? Готовы? Тогда начинаем! На этом видео маленький мальчик впервые сел за новый питбайк, который ему только что подарили. Вроде транспорт красивый, да? Весь такой желтый, прям как в гонках на соревнованиях. Однако родители немного не учли то, что ранее парню не доводилось управлять ничем подобным. Да и окружающая местность, мягко говоря, не благоволила. По итогу юношу Махер придал газку и влетел прямо во впереди стоящий забор. От этого удара даже у меня через экран пошли мурашки. Не позавидую я ему. Благо все обошлось, и никаких серьезных повреждений у мальчика не было. Надеюсь, после этого он все-таки нормально прокатился на этом транспорте. Эмоции все же он доставляет суперски. А тут девчонка решила прокатиться на папином квадроцикле. Лично я вообще смотрю на соотношение габаритов девочки и самого транспорта и сразу понимаю, что что-то будет неладное. Нет, ну серьезно, такая кроха на столь мощном и быстром транспорте. Вот так все, как я и думал, на деле и произошло. Она ездила вокруг дома и на повороте решила сделать качественный дрифт. Однако, чуть не справившись с управлением, девочку занесло, и она врезалась прямо в угол здания. Слава богу, скорость была невысокая, да и столкновение выдалось относительно мягким. Даже намека на повреждения не было. Но все же это был первый и, надеюсь, последний звоночек для нее, чтобы та впредь была аккуратнее». Одни случайно врезаются в какие-то преграды, и потом об этом жалеют, получают травмы, а кому-то, как, например, этому парню из видео, вообще все до одного места. Ему бы просто машинку да помощнее, чтобы ну совсем ничего и никого под собой не ощущать. Никакие там кочки, никаких там... людей... Мальчишка то ли не справился с управлением, то ли просто решил проверить собственного брата на прочность и наехал прямо на него. Благо тут тоже никто не пострадал, но со стороны, согласитесь, выглядело это жутковато. Прикиньте, вес тачки был бы чуть-чуть больше. Так и все пальцы отдавить можно. А тут на квадроцикл решили посадить ну совсем кроху. Сколько ему было там лет? Три? Может быть четыре? Короче, малыш. Зато он уже управлял таким большим транспортом, и амбиции у него соответствующие. Что ему ездить по дорогам общего пользования или там аккуратно справляться с преградами? М? Куда интереснее и захватывающе будет таран соседнего гаража, согласны? Однако на деле все чуть отличалось от плана малыша и стена его все-таки остановила. Да, и ударился мульчуган с лиганца, но это нормально, он же будущий мужчина. Если мы говорим о врезании в преграду, то лично для меня этот случай стопроцентно выходит на первое место в списке. От того, как этот мальчик врезался в дерево, я реально смеялся безостановочно все несколько минут, хоть как бы по-хорошему нужно было бы его пожалеть и все такое. Нет, ну серьезно, вы только взгляните. Он так уверенно и долго спускался со склона, так рулил весь этот процесс, настраивался и вот уже почти съехал, но тут на пути как-то совсем неожиданно и странно появилось дерево. Вот же магия, а! Наверное, какой-то маг из Хогвартса спрятался в кустах и насолил мелкому. Ну а если серьезно, то ситуация и вправду веселая. Меня теперь, кстати, после нее мучает один вопрос. Действительно ли малыш не заметил дерево или намеренно проверил его на прочность? Пишите ваше мнение в комментарии. Обсудим? На следующем видео мама со своими детьми вышла на улицу, где есть небольшой склон. Такой, какого будет более чем достаточно для динамичного скатывания. Маленькая девочка села на что-то типа картинга, а мальчик, что постарше, управлял пидбайком. Из-за невнимательности первой, или скорее из-за дикого ее желания повыбражать на камеру, она совсем забыла о том, что на дороге находится не одна, ну и свернула так резко в сторону. Мальчик ничего не успел сделать и врезался прямо в нее. Причем это именно тот случай, в котором тот, кто меньше всего был виноват, пострадал больше. Если девочка отделалась небольшим ушибом в области бока, то парень сделал несколько переворотов, пока летел и грохнулся на землю. Надеюсь, ничего серьезного не случилось, и они отделались лишь небольшим испугом и парой ссадин. Ну как же еще можно управлять такими большими и прикольными тачками, если не врезаться и не крушить все подряд, правильно? Именно такой логики и придерживался герой нашего следующего момента. Он сел на свой новенький внедорожник и въехал в старую машинку. Правильно, а нафиг она вообще нужна? Веселее, да и пользы больше будет, если ее всю переехать, верно? Эта ситуация совсем не смахивает на какую-то опасную. Но оно ведь и к лучшему так-то. А то что-то я уже в азарт вошел. А это видео является настоящим примером того, как мужчина должен помогать своему сыну. Не всегда помощь подразумевает то, что за малыша сделают все родители. Так он никогда ничему не научится. Здесь мальчуган катался на своей машинке и случайно заехал в болотистую воду. Выбраться оттуда так просто ему не удалось, и он стал звать папу на помощь. Но тот вместо того, чтобы за пару секунд подтолкнуть машину, лишь подсказывал сыну куда ехать и как лучше повернуть руль. Единственной иной помощью здесь было то, что он помог ему еще и завести мотор. Но это уже нормально из-за роста парнишки и высоты воды в болоте. В итоге машина завелась и парень самостоятельно выбрался из беды. Прям как доктор прописал. А еще говорят, что дети в одной семье часто дружат там, помогают друг другу, не дают попасть в беду и тому подобное. Ага, конечно, как скажете, только на деле все совсем иначе. Вон вы только посмотрите, как сестра села на большую тачку и не просто поиграла с братиком в догонялке, а догнала, врезалась в него и еще блин сверху переехала. Как же жутко это выглядит со стороны, жесть просто. Каждый раз думаю, что там может быть что-то серьезное, хотя по сути вес игрушки небольшой, ребенка тем более, да и материал весь пластик, думаю с парнишкой все ок. Здесь мы с вами смотрим за уже куда более умелым ребенком, но в то же время он, само собой, постарше. Весь в защитной экипировке, в шлеме и так далее. В общем, как надо. Поэтому и случайно там врезаться в столб он вряд ли может. Зато упасть на пятую точку при выполнении трюка – запросто. Так он ехал по прямой дороге и наткнулся на поверхность с изгибами. И, как настоящий трюкач, решил прибавить газку, чтобы встать на дыбы. Однако ямка оказалась немного глубже и острее, чем он ожидал. Результат вы видите сами – «Какая-то загородная местность. Дорога. Кстати, секунду отвлеку вас. Знаете, что мне напомнила эта дорога?» «Да, точно. Она напомнила мне трассы по Бобслею, когда люди скатываются на этих самых штуковинах. Забыл, как они называются». «Тут, кстати, была похожая ситуация. Только паренек не скатился, а съехал с трамплина и чуть-чуть не вошел в поворот». «В итоге его занесло, и он перевернулся. К счастью, он быстро вскочил, и вроде как все ок, но мы же с вами все понимаем. Это могло быть из-за адреналина». В любом случае, шуточный характер ролика уже говорит о том, что с парнем все окей. Но упал он смачно, с этим не поспорить. А это юные Бэтмен и Робин, которые поначалу просто катались вместе в одной машине, но потом по неизвестным загадочным обстоятельствам одному из них пришлось покинуть салон и оказаться вне его. И этим одним стал знаете кто? Бэтмен! Так Робину и этого было мало, он решил вообще на него наехать. И нет, не словами, а в прямом смысле слова. Даже вот не знаю, что было бы лучше. Воу, а тут реально уже все шутки в сторону. Если до этого мы с вами все же смотрели на что-то обыденное, что происходит среди нас каждый день, и это считается нормой, потому что детишки играют, то тут уже травма соответствует реальному спорту. Девушка столкнулась с другой во время гонки, и ее выкинула так сильно. В общем, сейчас вы все сами увидите. Жесть просто. Как ее так покрутило, причем ноги же были зажаты. Слава богу, она ничего не поломала и даже не вывихнула. Настоящее чудо. А со стороны все-таки смотрелось супер жестко. Вы когда-нибудь смотрели выступление, где мотоциклисты выполняли супер сложные трюки в воздухе? Делали там сальто, супер быстро съезжали с трамплинов и все такое. Так вот сейчас будет что-то похожее. С таким настроем этот мальчишка проснулся в тот день. Надел свой любимый шлем с черепашкой-ниндзя, сел на новенький быстренький байк и помчался на самодельный трамплин. Правда, тот слегка перевесился, скорости чуть не хватило и пацан нырнул головой прямо вниз. Скажу сразу, все обошлось, он даже не заплакал. Ждем новую попытку. А это видео вообще для меня стало настоящей загадкой. Тут парнишка вроде вполне себе нормально, спокойно проходил трассу, которую придумал у себя в голове. Свернул на последний поворот, преодолел противную большую лужу и стал езжать в мини-тоннель. Однако то ли из-за камушков, то ли из-за неровной дороги или просто из-за какого-то мифического фактора, он чуть-чуть сбился с пути, и все пошло под откос. Мальчик на своем гоночном внедорожнике влепился прямо в бетонную стену. Благо он успел выставить руку, и удар даже на шлем не пришелся. Максимум, чем он отделался, так это испугом, испачканными штанами и парой поверхностных царапин. Интересно узнать, катался ли он еще по этой дороге. Взял ли, скажем так, реванш у злополучного поворота, войдя в него с хирургической точностью. Ну а здесь папа со своим сыном отправились в поездку на внедорожниках. Родители решили, так сказать, с детства показать ребенку, что такое настоящий адреналин и активный вид отдыха. А не эти ваши там компуктеры. Хотя все-таки все хорошо, но в меру. <къем> что-то я опять из-за занудства заговорился. Короче, ролик о том, как парнишке папа кричит вслед. Главное, не попади в яму. Тот все слышит и буквально через считанные секунды в нее попадает. А потом и во вторую. Хорошо, что он успел вовремя затормозить, а то кто его знает, чем бы это закончилось. Пусть даже маленькой царапиной, но уже неприятно. А тут все целый, невредим.